Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня мы будем продолжать проходить полуслепер. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита. Всем кто кушает, а кто не кушает, здесь что-нибудь покушать вкусненькое. Да, у нас будет ремонт в доме полуслепер, в принципе. Да. Давайте начнем сразу, наверное, с этого, с этих стен, будем закрашивать, потому что они реально плохие все. Так, тут же есть. Стелы. Краски, да, ты ура, наконец начали. Так, какой. Бежевый, белый. Ну давайте... Не знаю, бежевый, но не знаю. Нормальный есть. но бежевый. Я не знаю, дыркуешь. Да, давайте, на что нет? Есть несколько. Раз, два... Я хват... А, тут можно даже одно. Зачем я покупал много? одной а, ну хватит, в принципе, даже. Наверное. О, сразу да, нормально. Красим стены а тоже. Ну тут не только мы будем красить стену, тут очень много всего. И плитку ложить и дом кратить, и там менять ещё. Покупать мебель нормальную. А то, что это такое будет? Не, ну мебель меня до этого куплено, по такая себе, ну что это такое вообще я купил то что более менее чтобы хотя бы смотрел просто уже сколько серий снимаю а у меня до сих пор ремонт в своем доме нет я делал в других делаю дома а в своем нет что фигня. странно немножко более у меня уже сколько два ляма да грибы на таймере только гриб в рублях это где-то четыре, по где-то три. Нормально. Так. Так вот, Еще. Короче, видишь, во всём доме все, просто во всем доме делаю. вообще всём доме красим. Так. И на краске стоит, да? Вообще плевать. А ему вообще плевать на все На краске то, что стоит. Вообще пофиг. Абсолютно просто. Да. Что, у неё же... А у неё же ног нету. У неё только одна рука есть и всё. Который красит и всё. А больше у меня ничего нет? Это нормально, в принципе. Да я буду только на Ну все таки две каналы был, да. правильно, я всё правильно делаю. Одной тут тут только на полбома, наверное, хватило бы и всё. Основное тут надо еще. А, еще с другой стороны там красить. Наверное, надо. Я еще про это не, не, не должен забывать. Потолок еще, наверное, красить, а? да? Да, нет, потолок не надо. Так же же потолок еще не надо. а ты мне что? На потолок? О, за вот это вообще час. Надо две серии делать. Все, одна уже банка закончилась. Сейчас вторая да. Третью пойдет покупать. А че, можно украсить, да? Не, блин, не, ну в принципе, при, уже почти весь дом покрасил. Почти, да. Вот именно, что самое главное слово, это почти. А, все, я покрасил. Можно дальше не красить? Вот, все, я покрасил. Все, все пропало. Вот это офигенная тут. логику уже в этой игре. Я просто её как тронут, и всё пропало, все трещины все. Э! Она, по-моему, не красится, вообще. Это фигня, да? Да её красится. ничего что-то не пропадает, ни фига. А там? Нет, там уже снаружи, надо красится. Нет, там уже снаружи надо красится, это уже все. Это, мы все. Не можем ничего с этим сделать. Ну, смотрите здесь не пропадают эти э -э царапины все не пропадают там царап до тролл столько вот видите странно очень где-то пропадает где-то нет очень странно конечно система здесь ну в принципе надо привыкать к такой системе где уже такая система что мы уже можем сделать я же эту игру делал тебя я эту игру делал я плюс не делал, потому что. <свист> Это сложно очень. А, походу, надо реально три брать. Не хватит. Блин, реально не хватит. Не хватит. Нет, нужно хватить. Чуть-чуть еще осталось, блин. Я да не хочу третью покупать, ну зачем? Тут же чуть-чуть осталось, блядь. А нет, не чуть-чуть, нормально так осталось. Блин еще здесь надо красить и там и тут здесь делаем все почти кончилось а реально походу надо три брать нифига себе три серьезно как это перебор нет все закончилось Вообще, минус две просто как это вообще небольшой же домик там мы катили целый бункер там сколько потратили меньше наверное как так Все одна зачем мы, мы даже я полностью не по даже половину не использую меньше половины чуть-чуть прям это на другую же сторону да надо по другому а, по-моему, вообще надо дерево. А, да, по-другому все. нет? Нет. Здесь можно и так, в принципе. А порог тоже надо покрасить? Нет. Или там льду его надо менять? А, надо ну, вообще, это мы не можем еще менять, наверное. Ну, желаемо, наверное. Можно не менять, в принципе, но он, в принципе, неплохой. Я поменяю что-то. Вот это все будет Да, все. Ага, еще вверху. Все, я везде покрасил, да? Весь дом покрасил. Почти весь. да, конечно. Тут про эти штучки я забываю. А, тут вообще ничего нет. А, конечно, покрасил, блин. Нифига не покрасил. Сверху все, блин. Да-да, все. Ну, в принципе, да, все. Тут нечего больше красить. А тут надо что-то красить. Нет, здесь чай, надо плитку менять. Ну, в принципе все а, так продал а вы ну, что-то лишнее вот. а, не продадите вот здесь плитку надо менять это все это процент плитка панель на стенная плитка да а, ну в принципе какая там плитка должна быть для туалета наверное ну, да да, приступ, чупы ка нет. Несколько, наверное, дешевле. А, это для пола. Или нет? Для NVZ будет такая-то. Нет, это только для пола. Не, нет, ну не красиво, наверное, будет. Капо. Да, не понял. Чего? Какой перенос? В смысле? Мне надо ее по край положить, в смысле? Че, реально нельзя на пол положить? В смысле? А почему? Какая она мне не нравится? Да ладно, вс нельзя. Почему только на стене можно? Что за бред? Это ж некрасиво будет. Ну ладно. Ну, её по помыть надо, наверное. Покрасить. Да, сейчас покрасим. Угу. Устрала немножко. И на пол а, на потолке тоже. Ой, ладно, блин. Я думал, что на полу можно. На полу нельзя, оказывается. Почему? А что за бред? Это а уже не реалистично очень. Хотя в принципе реалистично. Надо тоже не реалистично, уже успевать надо вообще. И нельзя вот так вот взять и поверх. Ну, да, 10 плиток. 10 будет, да? Ну там ещё 5 плиток до этого было. Не, ну это бред какой-то. Поверь, я думал можно что-то принять. Мне все равно как-то надо, а, а, а, я не знаю. Отполировать не видно. Вот эту плитку, которая на полу, ее нельзя перейти. Ну странно, все равно я думаю, что можно. Я же затолбаюсь вот эту всю плитку. Но это ремонт собственного дома в Так многие ожидали, и я тоже. Да. Вот и все, вот он ремонт собственного дома доме. Вот такое, очень веселый. Хотя, да, тут, наверное... А тут нет реалистичности в этой игре. И почти как в большинстве. Может быть, каком-то 2030-м мы там реально все отбивать придется. Но тут нет, тут не надо. Вот и хорошо. Потому что я бы эту плитку вот, один слой положил. В я, я, прошлой серии еще говорю, сколько я положил. Сколько я бы на один слой только вложил за пять минут таки возможно вот это всю комнату, всю комнату. Это надо неделю всю ложить. Это в лучшем случае, часто. Если там какие-то проблемы будут, то ну, это же ну, вместе. Вот я недели А ну, всегда. Да, комплект плитки, я его уже использую. Если вы не заметили. Прислепые. Я его использовал, блин. Смотрел, пошло не по плану А как мы здесь плитку ну, ладно, здесь можно поверх верху а как в реальной жизни все так вот? Надо всё перемещать, это все. А, там тоже можно? Некрасиво, конечно Я уже там это... в Волдух положил сейчас, да? Ну что, он может? <saying> положил может в Волдух И поздравляю тебя он положил вместо плитки в воздух Неплохо Ладно, зато красить не надо, я не хочу красить эту Я, лучше... я плитку ж покупал, целый комплект Давай, ложи Молодец, воздух положил Э, красавчик А не надо, мне эти подсказки вас тупые Я знаю, что надо делать Подсказываю, дай не надо Чтобы я панкровился, да? Я, а, в принципе, может быть... И мой бы должно хватить. А хотя мой бы нет, кстати. Очень как-то... Да хватит... Хотя, может быть, реально пригодился бы комплект плитки. Две плиточки дайте мне хотя бы. Мне надо нет целый комплект, брат. Ну, на той плитке не хватит. А 6 за бред. Реально, ну, на одной плитке не хватит. Ну, что сделайте надо мной? А в той плитки не хватило. Да эти нафиг, я не буду ее покупать. А тем более ее положить, кстати, не могу нормально. Положи куда-нибудь, я не знаю. Ты же у нас э -э, мастер. Блин. Ч ⁇ А, типа, -а, мотоцикл. Серьезно? А почему я этого не знал? ⁇ ба ⁇ И зачем я это сделал? ё это реально? Нифига себе. Он быстро стыдитесь. Чего? ё бригада тут ещё есть? Да, надо в высокую классу мне быстренько. Быстрый, да я вообще быстрый. Наверное, кажется. покраска, вообще надо. быстрые ручки, да, это тоже очень надо. Нифига себе, я об этом, кстати, не знал. Я вот играл сколько? Месяц, наверное, месяц почти. Я об этом не знал, кстати. Я не знал, что тут есть какие-то усовершения. А, а почему вы мне до этого не сказали что так можно было для только виталий хотя об этом не писал я сам только что додумал офигеть какой пять? капец а нет да это все это я выдаю все это нельзя я думаю нормально блин, подходит не нормально вот вот это Шадовый выслал как вы хотите ну допустим, хорошо, садовый шланг А А, так так уж сакрелись Хе-хе <смех> Серьезно? <смех> э Всё Всё, нифига себе Это всё так легко Нифига себе, я сейчас весь дом повели Ну а, <смех> прикольно в реальной жизни бы так все было серьезно взял поливал цветочки тебе проходил какой и да а почему не крышу не курить такой почему бы нет реально все почистил все красиво в принципе да все нормально боже, тут с это красить, да, придется или как? Наверное, красить, я а ну-ка посмотрим. Ну скорее всего, да, наверное, красить не придется. Uh -huh. А какие модули? Нет. Коричневый. Коричневый есть. Трава, красный, что ли? Я Нормально. Тихо, я... наверное. <скоч <moves> <скочев> точно. Тоже... <скочев> О, а теперь будет вс быстро. Нифига тебе! Почему же не мог? Нифига! Офигеть! Вот это не быстро я крашу! Не надо будет красить сократить вообще Кого мой мечтал-то закрывать где-то? Вообще Как быстро он красит ну, и все. Серьезно, Он моет сразу по три штуки брать? А почему? Где, где эта способность была для этого? Я только сейчас узнал об этом Да, так вот я могу до этого не знаю. Не, но переборчил наверное со всеми кратками. Очень сильно переборчил, потому что это много. Они с... Он может сразу три тоже кратить, если как-то умудриться, так вот сделать. Наверное, ему две сразу взять. Здесь, вот это вообще круто. Я понимаю, нормально. Не то, что до этого было. Он просто даже не дотронуться уже покрасил. Блин, я бы так, а? Это я понимаю профессиональный дитя На высшем уровне Вот так вот Вот так вот Вот так вот а в смысле уже закончился, совершу на фигня. Надо было еще прокачать, типа чтобы он бесконечная была краска. Вот, сэкономил бы, наверное, тысяч десять, наверное. Краска тоже не дешевая стоит только. Okay. Весь дом покрасить, ни хренать тебе. Она, наверное, вообще тысяч, mm, наверное, 15 даже сэкономил Не, ну то, что я быстро это крашу, это вообще офигенно. Не то, что вы до этого красил, красил, бога и... да нафиг. А сейчас я взял, не затронулся, уже покрасил, вообще круто Все, мне даже две хватит Все, я весь дом покрасил Даже две не использовал, это, вообще как это? Это понимаю, быстро Чё Ага, конечно. Я думал, она реально не кончается. Ага, конечно. Фига, фига. Кончается еще как всё. Нифига, уже утро. Сколько сейчас уже утра? Нет. Ну, походу, уже четыре утра или пять. Всё, у меня весь дом покрасит. Ну, там это вообще Это лестница. Ага. А где? Так давай лестницу мне, ч давай лестницу, шо? Шо он такой? Нет, вот здесь надо сколько здесь. Нифига себе. А я его вы я вообще такой. Да, чем мне лестница-то? Я просто могу подпрыгнуть пару раз нажать и всё. на самом покарателя. Офигенный спец способность. Ага, все, красный. Ага, самый вообще. Ну А, я могу даже и без лестницы. А, зачем я здесь? -за? для ду дураков. А вот я под... взял без зелени, все покрасить. Весь дом. Правда, не странный дом теперь вы здесь. Да. Очень странный. Но я ничего с этим не делать не могу. Он купав, всякой фигни, блин. Продаю теперь нафиг. И дом в следующей серии продаю тоже. А зачем и дом этот? Я уже куплю себе нормальный дом. Я покрашен специально, чтобы не жить в нем, а провал. Так мне это то. Я куплю себе офигенный... Блин. Двухэтажный дом хотел сказать. Блин, ну что вы все портите? Как я теперь этот ответ на игру? Я уже не помню. А ну ладно, мне сохраняйте а как он показывал, даже дверь не открывал? Так какой-то, какой-то что за... Я походу, способности вышли из... Гора, меры. Перебор, по-моему, большой. Да, хотя, нет, большой же перебор. Перегиб. Нафиг. какие-то не буду, это... Не важно, естественно. Главное, чтобы я покрасил дом, и внутри же было офигенно. А внутри реально всё круто. Карчики можно там покупать, но это. Это уже ну как? Выживание. Ну фигурового, драбовик можно купить. Серьезно? Я даже не знаю. А Камины? Нет, это перекор. Камины сейчас буду покупать, а. Не-не-не, это мой новый дом только будет На этот я не пугал. Я могу мебель только купить и все. Ну, шкафчик какой-то небольшой, ну и нафиг. О, это что? это школьный шкаф, да? Замерите. Такой небольшой, маленький, ну чтобы нормально. Вот так, ухолные пошли. Это что вообще такое? То есть, давай, купай. А, это надпись мой, да? Вот Так. так, так. Нифига себе, мне бы такой шкаф. Так, а это ч? это такое? Люстра мне нормально, давай. Что это за фигня, блин? Давай люстру мне. А, лестница, вот это я про это и говорил. Они не нужны. Установки. Это кондиционер. Можно, кстати. Блин, артиш тогда? Ну не, не да. какие да. Электроника это, типа... Такое вообще есть, интересно? Люстра. О, компьютер. Да, она робая, нет. Люстра. О, люстра есть какая-то. Чё? Свечи, типа, не ну, да Вот, что такое здесь? Новенькая и старинная, наверное. Да. Да. Правда у меня холодильника нету. Ну это вообще поливать, по-моему, да? Даже... А куда холодильник вообще, Юрий? Тут нету холодильника не должно быть. Куда типа открыл? Ну, я не знаю. Летом будет офигенно, зимой не очень. Ну ладно, ну, или тут нету зимы, я не знаю. где бы находит. Но это такого нет понятия, что это зима вообще. И сантехника это вообще... освещение празднично. Электрон электроника, это все электроника. Ой, деньги. Он месяца? Ой, какая 30-ту. Он не поместится, нет? А не издевайтесь вот какой-то. Давайте мне нормальный холодильник. Обычный холодильник. А можно? Да, чаповый. Японский, типа, да? Ну, японский хороший мало. А, вс. Нормальный холодильник, чрт. Вс, офигенно, по-моему. Но это инструмент, это да не и... да надо. Потаколики. Нет, у меня, короче. Место для вывез. А чашечка нормальная. Все, вот так идеально. Вот такая вот у нас комната получилась. Вот так, вот такая красивая. Ну правда бросается глаза. Ну я, я сорвну это, я сорвну это там продам. Вот. В Плюс серии. Ой, себе, офигенно. Двухэтажный такой роскошный особняк. Так там уже ремонт будет капитальный. Был. На всю жизнь. Надеюсь, вам видео понравилось. Хотите продолжение девятой серии? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.